Ну что, уважаемые коллеги, еще раз доброе утро. Надеюсь, я меня хорошо слышно, потому что нет комплексом. Меня зовут Мы с вами собрались здесь для обсуждения одного очень интересного вопроса, который вытекает из а -а закупочной деятельности в соответствии с законом 223 ФЗ. Итак, надеюсь, что наша с вами сегодняшняя работа будет конструктивной, полезной и интересной. Собственно, площадка ОТС позволяет нам обсуждать самые животрепещущие вопросы закупок, вот в том числе закупок по 223-му закону, периодически вебинары у нас выходят. И вот один из них сегодня у нас с вами, это вебинар, посвященный такому интересному вопросу, как неконкурентные закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о закупках отдельными видами юридических здесь 23ФЗ. Еще раз представлюсь, меня зовут Владимир Евгений Валерьевич, специалист, 2009 года преподаю закупки. В настоящее время старший преподаватель в статусе менеджмента Вене Пустухова и автор старых пособий по 223 23 закону которые вы можете найти, например, справочно приобрести регион. И, соответственно, сегодня вот мы с вами собрались для того, чтобы как раз вот этот вот вопрос, связанный с неконкурентными закупок, Вопрос конкурентности, неконкурентности закупок, вопрос, так сказать, его, этой вот логики, он постоянно возникает. И в свое время, когда... 223 закон был принят, соответственно, ну, на практике стало очень много вопросов относительно того, какими способами заказчик может закон. Вот напоминаю, что в свое время, когда закон был принят совершенно первой редакции, вообще 223 закон никоим образом не говорил о тех способах, которые могут быть да, у нас с вами, ну, исключение, это конкурс аукционов. конкурс аукционов закупки единственного поставщика. Собственно, каких-то классификаций, каких-то требований, каких-то э, признаков тех или иных видов и способов, да, их вообще не было. И э, отсюда, ну, были, собственно, только принципы. Они не изменились, эти наши с вами четыре принципа э, осуществления закупок других принципов не появилось с тех пор и собственно вот они как раз на основании них практика контролирующая органов суды в ручном решении решали многие вопросы которые собственно подлежали этому решению в том числе по способам в том числе по каким-то иным моментам и как бы поскольку Какого? Практически, никакого практически очень поверхностного регулирования, напоминаю, а так никакого сущностного регулирования способов определения поставщиков, способов закупок у нас с вами не было. Соответственно, заказчики особенно типовых положений не было, заказчики в своих положениях и закупке творили все, что хотели. Предусматривали конкурс как это написано в законе 23 ФЗ, а все остальное это было на уровне совершенно гигантское количество способов появилось совершенно разным регулированием плюс одни и те же способы а, обзывались по разному поэтому такая вот анархия такая вот Бахновская вольница была среди заказчиков и, и а, судам в ручном режиме на основании трактовки принципов подходилось каким-то образом решать, правомерно или неправомерно та или иная практика, правомерно или неправомерно то или иное регулирование да, заказчиками своих закупок. И поэтому необходимость неких акцентов, необходимость неких векторов, да, и плюс уже сложившаяся практика позволили, напоминаю, в 2017 году провести легкую реформу. 223 закона в части, в том числе, способов определения поставщиков с помощью, точнее, реформу способов закупки. У нас с вами появилось деление всех способов на конкурентные и неконкурентные, причем для каждого из этих видов дано свое определение, своя трактовка того, что считать конкурентной закупкой, что считать неконкурентной. Плюс появились некие ориентиры по способам. Опять же, я не скажу, что законодатель взял на себя миссию зарегулировать все. Если мы ожидали какие-то жесткие нормы а 44 фаза, то тоже у нас они не появились. Многие, ну, некоторые ожидали, что будет какой-то закрытый перечень. Этого закрытый перечень, того, опять же, ничего этого не произошло. Может быть, произойдет, конечно, в каком-то промежутке времени, но пока этого нет. Но ну, первый шаг уже к вот этой вот регламентации сделан как раз-таки появление. Деление на конкурент-неконкурентные способы. Третья статья, третья. Да, ну или вообще вот статья третья, она у нас перечисляет те способы, которыми мы можем воспользоваться. Их можно делить на разные группы, в целом, если говорить о способах определения поставщиков, которые предусмотрены в 10-20 лет назад. Опять же, появилось несколько легальных классификаций этих способов, несколько легальных делений, например, на конкурентные Да, Об этом делении мы с вами чуть позже будем говорить. И это важно очень для нашего семинара своего. Следующая конкурентная, в свою очередь, делится на открытые и закрытые, в зависимости от количества участников или на смысле на доступа к участию а Деление у нас появилось на предусмотренные в 223-м законе или поименованные в 223-м законе способы и отсутствующие. Но то же самое касается на самом деле неконкурентных способов. Когда мы говорим о неконкурентном способе, то самый, -самый распространенный Вариант или самая распространенная ассоциация на произнесение вот этого слова «неконкурентная закупка» это, – это что за закупка? Что за закупка сразу же ассоциируется у нас с понятием «неконкурентная». Напишите в чате, сразу ассоциацию, быстро, вот, не думая, что это за способ. Ну, закупка у единственного поставщика, разумеется. да, конечно, единственный поставщик, это самая… Абсолютно точно, это самая-самая ассоциация, что у нас единственная конкурентная путь. На самом деле, если мы с вами абстрагируемся от единственного поставщика, если мы с вами посмотрим формальные понятия, которые даны в 223-м законе, то мы увидим, что на самом деле мы можем придумать закупки и книги, которые будут ну, некоторым образом находиться между да, чисто конкурентными способами и закупками единственного поставщика. Дело в том, что вот это вот закупка у единственного поставщика, да, да, это классический неконкурентный способ. Но сам по себе вот это вот закупка единственного поставщика, э, мы не можем подписывать основания для заключения. Но порядок выбора это единственного поставщика. Почему мы, например, заключаем... Договор с И.П. Ивановым, а не слово «Ромашка». Почему? Как так получилось? На каком основании мы выбрали именно э, И.П. Ивановым? Почему не «Ромашка», почему не -Ромашка? почему не «Клодиовс»? Этот вопрос в рамках э, процедуры, да, идут в кавычках, «закупки» университета поставщика вообще никак не решается. Более того, он не должен решаться, он не должен вообще возникать. Ну, с Ивановым, так сказать, с «Ромашкой», так сказать, ну, с Васильком, пожалуйста, с «Газпромом», да ради бога, с «Сбербанком». Это на самом деле смысл как раз-таки закупки единственного поставщика в том, что вот разница, да, вот этот вот процесс поиска этого единственного поставщика здесь вообще не интересен. Вообще не предмет обсуждения, он не предмет контроля, он не предмет регулирования там, по 223-му закону. Пожалуйста, хочет заказчик кидать жребий, он кидает жребий, выбирает. Жеребьевка личный способ определения поставщика. Жеребьевка. Там, Тут главное правильно жеребить, как известно, в рамках любой жеребьевки. Но в целом, пожалуйста, жеребите. Методом еще каким-то придумайте. Ради бога, это все не важно. В рамках закупки единственного поставщика это вопрос не важно. Но когда мы с вами говорим об иных способах определения или способах закупки, важно, конкурентно не неконкурентно, не принципиально. Все равно у нас появляется вот этот механизм вот отбора этого единственного поставщика, ну, с которыми мы с вами будем заключать договор. То есть вот здесь, вот как раз-таки, вот в этих вот иных а, неконкурентных способах, а, мы с вами как раз-таки и процедурно регулируем, а, заключаем а, договор с этим единственным поставщиком. То есть мы его с вами выбираем, мы его с вами отбираем. Поэтому в данном случае как раз таки иными способами, не конкуренто, зависимости, рынка, которые которых мы можем да, предусмотреть в нашем положении, они все по сути являются процедурами, процедурами определения поставщиков, процедурами выбора того, с кем мы по результатам нашей закупки запутали. Вот, поэтому в данном конкретном случае э, все неконкурентные способы, которые могут быть предусмотрены в нашем положении, они э, как раз-таки делятся вот на эти самые две большие группы. Первая группа – это закупки единственного поставщика, где порядок, его определение этого единственного поставщика не имеет значения, и процессы, выбор, которые не подходят, да, не являются конкурентными. Вот это вот самое. Есть, на самом деле конкурентность, она как раз таки распространяется именно на момент, на момент отбора поставщиков. Вот почему мы с вами этим образом заключили У нас процесс отбора При этом, чуть позже мы с вами будем говорить об отличии конкурентных способов от конкурентов. Мы с вами будем говорить, что а неконкурентная процедура, это некий антиподконкурент. Но что объединяет конкурентные закупки и неконкурентные закупки, это то, что они все являются составной частью нашей с вами закупочной деятельности. Вот как мы с вами нашу закупочную деятельность ушляем, ну вот разными элементами в него являются и конкурентные способы, и неконкурентные. Это означает, что будут частью нашей закупной деятельности да, неконкурентным способом, в том числе должны подчиняться тем принципам, которые озвучены в части первой, статьи третьей. У нас есть вот эти вот четыре принципа. Открытость, равноправие споделение, дискриминации, необоснованное ограничение конкуренции по отношению к участникам закупки, целевое экономически эффективное расходование денежных средств. И отсутствие ограничения допуска к участию в закупке при установлении неизмеряемых требований к участию в закупке, к закупки. Да? То есть вот эти четыре принципа, четыре кита закупочной деятельности по 223-му закону, они тоже являются э, тем ну, фактором, если хотите, который нас ограничивает. Вот у нас есть такое, такая вещь вот в части второй статьи, э, третьей, что мы в положении закупки предусматривают конкурентный и неконкурентный способ. Все. То есть по большей своей части законодатель на этом ставит жирную точку. Предусматриваются конкуренты или предусматривается порядок проведения осуществления таких закупок, все. Понимаете, то есть больше на самом деле законодатель в этой части практически ничего не делает. Но в частности, он, например, не говорит, какие конкурентные, в каких случаях конкурентные закупки являются обязательными. Вот что мы должны или в такие случаи должны проводить именно конкурентным способом. Этого нет нигде в законе. Нет также случаев запрета на проведение неконкурентности. Знаете? То есть их бы то ни было вот этой вот регламентации, которую мы должны учитывать например, в нашем положении, описывая вот это вот самые случаи. Критерии такие этого всего нет. Нет как бы вот этого вот предметного различия, да, что вот у нас есть вот эта вот сфера, обязательно конкурентных закупок, это некомпетентно. Тут тоже вообще. Нет. Отсюда, когда мы в первую очередь говорим о неконкурентных случаях, да, неконкурентных способах, тот факт, что мы можем предусматривать или прописывать порядок, основания и так далее это означает фактически, что в положении закупки мы можем написать все, что угодно. Применительно к закупкам неконкурентным способом мы фактически можем с вами предусмотреть в положении все. Вот, вот вообще все, что Вообще в любой момент, любой чих, любой э, кряк мы можем проводить неконкурентный Uh, ну, понятное дело, что одно это, нам это дал наш учредитель, утвердив таким образом типовое положение, что мы можем практически во всех случаях наших закупок использовать неконкурентные способы. Но если, допустим, мы сами участвовали в составлении положения, если нашего типового положения нет, ну, это, кстати, встречается все реже и реже, но тем не менее, вдруг, uh, то у нас фактически свобода, пожалуйста, что хотите. Поэтому вот в данном случае положение о закупке само по себе уже будет являться не очень корректным документом. Потому что именно в рамках или в соотношении с принципами да, положение закупки не должно давать излишнюю свободу заказчику. В рамках того, что мы с вами осуществляем закупки без проведения, не, обязан, не будучи обязанными проводить конкуренцию. Вот. Поэтому в данном конкретном случае, конечно же, некое соотношение, разумное соотношение между конкурентными и неконкурентными способами, оно должно быть. Оно должно быть, во-первых, на стадии формирования нашего положения. Опять же, еще раз повторюсь, я не беру в расчет положение закупки типовой или разработанное на основании типового. Понятно, что при применении типового положения мы с вами вряд ли что-то можем. Более того, наоборот, да, у нас, если мы говорим о организациях, которые подведомственные органы власти, там же Министерство образования, например, там есть крупные организации ВУЗы, там с многомиллиардными, может быть, запутанными, там что числе, в 23 году. Есть и какая-нибудь кота, птичья мелкая сошка. Да? Понятно, что если э, заказчики, это одно типовое это... положение для тех и для других. Понятно, что если учредитель будет ориентироваться на мелкую сошку, устанавливая очень маленький порог закупок у единственного поставщика, то деятельность крупного ВУЗа может быть крупного учреждения, может быть парализована. Или наоборот, если там, мы ориентируемся на крупную, ну, там, давая какие-то вещи, возможности, то опять же, мелкота может творить, что хочет. Тут, на самом деле, такой баланс необходим, но на самом деле этот баланс не наша забота. баланс, он. Достижение этого баланса между конкурентами и с закупками, предположение, да, это проблема учредителя, который будет лежать в этот типовой положение. А мы это спросит наше мнение, мы, конечно, его выскажем, скажем, чтобы, пожалуйста, вот эти. Если это возможно. Но если нам его спишут, какая наша, наша ответственность? Никакой нашей берем нормативный акт обязательный для нас с, вами, это, с этой точки зрения вопросов у нас возникает. Но если вдруг мы с вами сами прописываем, составляем положение, мы его сами составляем, да, утверждаем, нет у нас типового положения, то в этом случае наша с вами задача уже под нас с вами определить вот это соотношение конкурентных и неконкурентных способов. Таким образом, чтобы не было иллюзий того, что мы можем во всех, без исключения случаях, случаях проводить неконкурентные закупки, особенно закупки единственного поставщика. То есть вот, вот если, если наше положение, составленное нами лично, да, нашей организацией, позволяет а, проводить без ограничений закупки единственного поставщика, мы простите, то уже явное попирательство принципов этих самых четырех. Ну, про допуск и про конкуренцию. Вот, поэтому э, с точки зрения формулирования в положении о закупке способов, э, баланс должен быть, должны быть э, предус, причем, ну, извините, не, может быть даже не баланс, а крен, в пользу все-таки конкурентных способов. То есть конкурентные способы можно во, все, во всех случаях, разумеется, во всех, без исключения. А неконкурентные только в случаях прямо установленных, либо попадающих под жесткие критерии определенные иным положения. Чтобы еще раз повторюсь, у нас не было иллюзий а, того, что под наши а, закупки у единственного поставщика, тем более, да, или не можно пропустить все что угодно. Потому что это четыре. Какие-то вопросы у нас с вами поступили, я их а, пропустил. Так, сейчас являемся муниципальным предприятием, унитарным бюджет, а, Если у нас договор по электроэнергии, можно размещать по 223 ФЗ. Ну, что запрещает это? По 223 ФЗ, ну вот по поводу не регулируется 223 ФЗ, тут вопрос на самом деле дискуссионный. Я считаю, что регулируется, но в части заказчик, дефис, участник, потому что речь несколько о другом идет. Понял, что, скорее всего, вы что против конкурентного Поэтому в данном случае, пожалуйста, закупайте у единственного поставщика, разумеется. Да, закупки у единственного поставщика электроэнергия, скорее всего, поэтому тут проблем никаких не будет. А вот, поэтому в данном случае, да, да, конечно, не просто можно, нужно, если вы по а каким муниципальным предприятиям не унитарный, коземный. Ну, 223 ФЗ здесь, здесь, да, конечно, электроэнергия, да. Так, да, ну, я считаю, что нужно закупать по 223, тем более, что, как я уже сказал, это не принципиально совершенно где-то не создает какой-то сложности для заказчиков при применении до 123 закона. поставки заключены в 2017 году, нигде не размещалась. В Как у единственного поставщика на оставшиеся годы, либо размещать ежегодно. Надо смотреть условия договора, извините, надо смотреть условия договора, каким образом они сформулированы. Если вы, если вы. Если этот договор в 2017 году уже порочен, да, то есть вы там либо информацию какую-то не разместили где-то, либо. Процедуру нарушили, лучше, конечно, перезаключить, тем более, что, еще раз повторюсь, здесь у вас единственный поставщик, лучше перезаключить с соблюдением всех требований. Сейчас извещение размещать не нужно, документацию размещать не нужно у единственного поставщика, не забудьте только сам договор в реестре договора включить и в дальнейшем его везде отражать. А про этот договор лучше, да, лучше перезаключить. Так, ну, про запись данная будет прислана. Вот. Ну, еще раз повторюсь, что так. так, так продолжаем с вами наш, нашу работу. Вот. Как я уже сказал, если мы говорим о неконкурентных способах закупки, то здесь в данном случае будет речь в том числе о порядке определения этого единственного поставщика. В этой части, в мы заключим договор, в этой части вся вот эта схема, она очень близка к конкурентным способам. То есть точно так же мы можем, ну, в рамках конкурентных, да, точнее, как у способов определять форму проведения, то есть, что не запрещает нам проводить например, в бумажной форме, или в электронной форме, или в бумажной, или в бумажной электронной форме. То есть тут, ну, Точно так же могут возникнуть эти моменты, тем более, что, допустим, у нас есть перечень товаров, которые напоминают 616-е постановление, можем закупать только в электронных форме. В принципе, тут, говорится, можно подойти этой точки зрения. То же самое вопрос касается закупок у субъектов малого предпринимательства социально-ориентированных некоммерческих организаций. Точно так же мы можем, можем осуществлять закупки путем проведения вот этих самых неконкурентных способов. Так, В случае изменения совокупной доли участия так, не размещается положение. Ну, элементарно. Вы в течение трех месяцев должны разместить в течение 15 то вы должны разместить положение если вы этого не делаете то самая классная ответственность которая возникает вплоть до размещения соответствующего положения вы должны применять закупки по, по 44 закона все есть, вот такая вот чудная совершенно последствие которое нас с вами возникает 4 ФЗ. Это, ну, такая достаточно интересная норм закон. Вот. Очень большое удовольствие представляет люди, которые с работают. Вот так вот, ладно. Собственно, как я уже сказал, любые у нас вещи, да, отлично. Вот, вещи запускаются. То есть, вот здесь вот некая близость к конкурентным способам у нас появляется. Поэтому мы тоже можно осуществлять подобные вещи. Ну ладно, давайте перейдем уже к формальным определению, что такое неконкурентная закупка. С точки зрения 44-го закона, что с точки зрения 223-го закона, неконкурентная закупка определена как антипод конкурентный. То есть дается определение, формальное определение конкурентной процедуры, даются критерии совокупности при соответствии в совокупности которым закупка признается конкурентной. И указано, что если у нас закупка не соответствует этим критериям, то это у нас будет не Итак, три критерия установлены значит, законом в статье 3, в части 3, для того, чтобы одновременно признать соответствующей, закупку соответствующие конкуренты. Три условия. Первое условие – сообщение информации о закупке. То есть информация о закупке сообщается либо путем размещения на извещения и документация о закупке, если предусмотрена документация, или направление приглашения принять участие в закрытой конкурентной процедуре не менее чем двум лицам, особенно в товара, работы оказание Это информационная открытость, мы путем размещения информации в ИИС, объявляем о конкурентной использовании. Вторая цифра, если обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор на условиях, предлагаемых заявках на участие в такой закупке. Концу, третье условие – это порядок описания объекта закупки, соответствующий части 6.1, и, э, статьи, как раз и третья. Вот Если мы посмотрим часть 6.1, то здесь тоже несколько требований к описанию, они фактически взяты из 44-го закона, то есть заказчик устанавливает требования к качественным и экологическим характеристикам объекта закупки, эксплуатационным характеристикам, использует на результаты интеллектуальной деятельности, патенты, на товарные знаки без использования слова «эквивалент» за исключением определенных случаев, когда возможно указание на товарный знак без использования эквивалента. А вот это вот так называемое конкурентное описание объекта закупки. Что мы хотим, точнее не что мы хотим конкретно, да, а какое что мы хотим. Таким образом, что наш предмет должен мы покупаем, должен соответствовать определенным требованиям. Соответственно, если наша закупка соответствует этим трем условиям совокупности, то в этом случае... В этом случае получается, что это конкурентная закупка. Если закупка не отвечает, как написано в части 3.2, да, если она не отвечает или не соответствует условиям, предусмотренным частью 3, то в этом случае закупка признается не конкурентной. То есть, скажем так, если закупка не соответствует, например, информационной открытости, или она не соответствует или да она не соответствует а, вот этой вот конкурентности и, или она не соответствует порядку описания объекта Но вот в этих случаях закупка признается не конкурентной совсем не вытекающая отсюда последствия а, давайте разбираться по поводу информационной открытости вот у нас есть с вами принцип информационной открытости вот смотрите если мы говорим о том, что конкурентная закупка является закупкой, осуществляемой соблюдением одновременно следующих условий. Да, информация о конкурентной закупке сообщается заказчикам одним следующим следующих способов. Как вы думаете, коллеги, вот тоже, может быть, там, на вашем мире, вот, если у нас не конкурентная закупка, означает ли это, что можно информацию не смещать? Потому что вот как раз один из принципов конкурентной закупки – это размещение информации в ис объявление о ней путем ее публикования для всех. Ну, мы не берем закрытые процедуры, мы берем открытые процедуры. То есть можно ли, например, не размещать информацию о неконкурентной закупке нарушением, вот бывший главный бухгалтер не разместил информацию о закупке в ЕИС этот проект. Но, я думаю, конкурентно, если речь идет, то однозначно это нарушение. Нарушение сроков размещения информации в ЕИС. административная ответственность, пападов очень просто. Вот. Ну, про закупки единственного поставщика мы позже чуть-чуть, обязательно задайте этот вопрос что мы как раз и будем его обсуждать. Нет, то, что можно размещать, я с вами не спорю, но допустим, я провожу неконкурентную закупку, например, каким-нибудь способом запроса оферт. Неважно, там, что входит в этот запрос оферт, я не хочу размещать информацию о невиз. Могу, не могу. Или могу не размещать. Раз, что я могу размещать. Ну вот смотрите, еще кто думает как. Вот смотрите, значит, если мы с вами обратимся к точным формулировкам закона, как это звучит, то вот в части 5, статьи 4, которая как раз-таки посвящена тому, что размещается вниз, обратите внимание на тонкую, достаточно элегантную формулировку. У нас напоминает запрос Башу, что Под этим запросом эффекта. ходит коммерческих предложений, не суть. Это не закупка, единственное, в том плане, что нам с вами интересен порядок отбора этого самого эффекта, с которым мы закончим. Так вот, если мы посмотрим часть пятой статьи, часть пятой статьи, четвертой, то мы увидим, зачем это было закупки, скобочка, за исключением закупки единственного поставщика и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом. В единой информационной информационной системе размещается информация о закупке, в том числе извещения и так далее. И так далее. Понимаете? То есть получается, что ну, логически предположить, что мы с вами размещаем информацию о закупке во всех случаях за исключением закупки единственного поставщика и за исключением конкурентной закупки, проводимой закрытым способом. Но я не беру вот эти вот случаи, когда у нас закупки малого объема до 100 до 500 тысяч, это другое, вот общее правило. Часть части 5, статьи, 30 Часть 5 статьи 3. -й. Получается, что поскольку у нас запрос-эффект, а напоминаю, это не закупка напоминаю, что у нас это не конкурентная закупка, совершаемая закрытым способом, соответственно, информация о такой закупке подлежит размещению в мы с вами ее должны размещать в ЛИС, объявлять ее, но только э, не путем размещения извещения. Нет. Вот смотрите, да, не путем размещения извещения о но и также, да, мы совершенно верно ее планируем, но также мы должны разместить извещение о проведении неконкурентных законов. нет? То есть в данном конкретном случае мы... У нас с вами нет извещения о проведении конкурентной закупки. И более того, закон о контрактной системе устанавливает требования дальше только к извещению о проведении конкурентной закупки. И к документации о конкурентной закупке. А про то, что мы размещаем в виде, в, при, при проведении неконкурентной закупки, вообще ничего не говорит. Поэтому в данном случае содержание этой информации, оно остается на усмотрение самого заказчика. Но крайне было бы интересно и желательно, чтобы у нас с вами, помимо, помимо вот, разумеется, безусловного включения информации о договоре в реестр договоров, помимо плана мы также с вами размещали извещение. Потому что в данном случае это все же, да, конечно, больше 100 тысяч, Вот мы про это говорим, просто тысяч нет. Там, что хотите, то и размещать, безусловно. Вот, поэтому тут в данном случае речь идет именно о том, что мы размещаем информацию о нашей закупке. Он не она может не соответствовать требованиям например, к извещению или там, к документации, которая установлены в статье 4, потому что там речь идет именно о документации извещения при конкурентной закупке. Но с точки зрения ее наличия, разумеется, ее, она должна быть вот, информация о нашей с вами закупке. А... При этом, еще раз повторюсь, по содержанию самое главное, что это информация и это соответствует нашему положению. А. Есть, что надо сказать по поводу обеспечения конкуренции? Вот смотрите, ключевое слово, на мой взгляд, в пункте втором, точнее два ключевых слова здесь, это первое случай, это конкуренция, и второе слово, это предлагаемое в заявках на участие в такой закупке. То есть, иными словами, Uh, у нас должна быть заявка, вот конкурентная процедура, это всегда, исходя вот из этой фразы, это всегда uh, закупка с заявкой. Что такое заявка? Это предложение, заключение, как хотите назовите, феш, акцеп, неважно. В общем, это исходящее из, uh, от, от участника закупки, это его волеизъявление, участвовать в нашей закупке в случае победы, заключить договор. На тех условиях, которые содержатся в документации, в ТЗ и в его заявке. в его заявке. То есть вот это вот согласие, да, вот это вот предложение, как хотите, еще раз повторить, оно оно воли изъявление участника. То есть в данном случае сам участник заявляет, что он хочет заключить с нами договор. Это его активное место. Все процедуры, где а, участие пассивно, где участник не подает заявку, где мы Выбираем из участников, которые, может быть, даже об этом не знают. Это или там, адресуют свое предложение неопределенному клиенту. Это То есть, вот, все процедуры, где нет заявок от участников, как полеизявление, направленное конкретному заказчику и выражающее намерение по результатам данной конкретной закупки заключить договор. Есть, вот у нас с вами классическое определение. Все... Все процедуры, где вот этого нет, где мы не ищем, где мы не собираем вот эти предложения, это, это всегда не конкретно, потому что здесь нет вот этих заявок, вот здесь вот нет вот этого вот понятия. А, ну а сделать, сделать так, что участник подает заявку помимо своей воли и не зная об этом, ну, это неправильно и некорректно, вот. потому что в данном случае, ну извините, а участие в конкурентной процедуре должно быть открытым, должно быть сознательным, осознанным при изъявлении. Потому что, ну, в противном случае это будет, мягко скажем, не очень здорово. Ну и наконец третье условие – это описание предмета конкурентной законки осуществляется с соблюдением требований части 6. Нужно сказать, что это описание оно будет конкурентным. Что это означает? Это означает, что мы Просто описываем требования, не говорим, что конкретно мы хотим купить, а мы описываем требования, что вот то, что мы покупаем, соответственно, вот этому, вот этому, вот этому, вот этому, вот этому. А уже, уже сам участник, оценивая наши требования и свои возможности, делает нам предложение по конкретному тому, что он хочет нам поставить в любом Плюс не допускается использование средств индивидуализации за исключением указания на товарный знак при непременнейшем а, не ссылке на возможность поставки эквивалента, вот в скобочках эквивалентов. По общему правилу. Да, есть исключение из этого правила, но ну, вот общее правило – а, Так вот, если описание нашего объекта закупки не соответствует вот этим правилам, по характеристикам требований, характеристик, использование средств реализации, то в этом случае речь идет о неконкурентном описании. И в данном случае получается, что мы э, ну, действительно делаем это описание неконкурентным. Это означает, это означает, что в неконкурентной процедуре, если мы с вами проводим процедуру, мы можем вполне описать, что я хочу, Лада, Аргус или Срейх, или там, не знаю, Volkswagen Touareg, без обязательности написания в скобочках или эквивалент, без обязательности раскрытия в ТЗ характеристик этого Volkswagen TUAREG, просто хочу и пишу об этом, и каких-то эквивалентов, каких-то возможностей выбора, возможностей предложения мне того, что хочет нам конкретно представить участник, всего этого нет. Поэтому в данном случае... В данном случае речь идет о конкретики, то есть мы не с вами растекаемся мыслью по древу, тут вот там требования, чем вот требования, этого нет. Четко конкретно, лайл четко конкретно МОГБУ нового геопад какой-нибудь, С340, вот он, пожалуйста. Я его хочу, покупая без какой-либо конкуренции, без какой-либо... Борьбы. Но это, опять же, как я уже сказал, возможно, только при проведении неконкурентной закупки. Соответственно, вот мы определили понятие конкурентной процедуры. Это дано на законе, часть третья, статьи 3. Более того, дальше в части 3.1 учисляются допустимые способы, опять же, перечень этих способов открытых, то есть она сами назван. Нам с, открытый, нам с вами названы аукционы, конкурсы, запросы, запросы, предложения, плюс иные, которые там, заказчик в составе своего положения. По поводу единственных закупок а, неконкурентных законодатель лишь упоминает закупки единственного поставщика. Все на это. Оставляя все остальное на усмотрение самого заказчика, на а, его фантазии, какие только ему прийти в голову. Поэтому в данном случае, ну опять можно проводить различные классификации возможных способов конкурентных. Можно провести параллели с конкурентными способами, да, говоря о том, что неконкурентные можно проводить в электронной форме и в обычной. Можно, например, говорить о том, что в рамках ну, неважно, неважно мы с вами в рамках неконкурентного способа также определяем победителя. Ну, это факт. И, соответственно, если мы определяем победителя, то мы это должны делать на основании каких-то критериев. Допустим, можно также говорить ее разницы по критериям на конкурсный а аукционный способ. В аукционных только цена является критерием определения победителя, а в конкурсных цены может и не быть критерия. То есть используются иные способы, иные критерии, которые предусмотрены или не предусмотрены для того, чтобы была вот эта вот электичность. Можно также делить наши конкурентные способы еще на какие-то на открытые и закрытые. Ну, по аналогии. В открытых может принимать участие кто угодно. Важно, что способ у нас не конкурентный, но принимать участие может кто угодно. А если закрытое, то мы сообщаем об участии, например, какому-то закрытому пулу или закрытому перечню участника которые мы каким-то образом отобрали. И в этом случае мы предлагаем, участвовать, пожалуйста, участвуйте, перечень закрытый, перечень такой уже заранее данных нам с вами и расширению неподлежащий И поэтому, пожалуйста, тоже делите таким образом на на способы, да, на, точнее на, на виды. Поэтому в данном случае аналогия она прослеживается. Единственное, соответственно, получается у нас с вами, что мы определяем победителя не по тем правилам, которые установлены в системе. Дальше. Ну, какие варианты могут быть? Еще раз повторюсь, что у нас, если мы не говорим о названии, а о сути способа, Отделение поставщиков неконкурентным способом, то у нас с вами получается ну, совершенно различные соотношения. У нас можно делать в зависимости от того, насколько наш способ, насколько наши способы не подходят. Части 3 статьи 3, да, мы с вами можем придумать большое количество способов. То есть, допустим, по. Описанию там подходит, не подходит. По, э, там, по э, конкуренции подходит по наконец, описанию, по, по информированию тоже подходит, не подходит. То есть, В зависимости от того, каким требованиям, сколько им из них э, наша закупка не соответствуют, ну, можно там посчитать, наверное, получше, что все возможных вариантов. Три э, по, по каждому варианту, там 2, если 3 также, если по 2 соответствует и еще плюс 1, если вообще всем 3 требованиям наша с вами закупка несоответствия. Вообще, на самом деле, еще один такой очень интересный вопрос возникает, он возникает следующим образом. Смотрите, понятное дело, что в конкурентных процедур определения поставщиков есть очень-очень жирный плюс. Они заключаются в том, что при проведении неконкурентных процедур нам с вами не нужно соблюдать а, те формальные и фактические требования, которые а, имеются в, в 23-м законе. Это касается и там, определения победителя, информационной открытости, размещения информации, и полноты размещаемой информации, каких-то вариантов. Допустим, ну, так получается, мы с вами прописали некий порядок оценки в нашей документации, его применили и увидели, что побеждает о «Ромашка». А если директору нашей организации сказать, что мы в очередной раз заключен договор с ОО «Ромашка», он нас проклянет, нас предаст анафиями, кинет у нас какой-нибудь твердый тупой предмет, который окажется у него под рукой, нанесет нам травмы душевные вот чтобы этого не было, чтобы э, была свобода действия у заказчика, вот, например, еще такой аспект, часто интересующий заказчиков. А можно ли по результатам э, закупки не заключать контракт? договор? Не хочу я еще, я передумал. Ну, не то, чтобы передумал, может быть, но либо ситуация изменилась, либо пришел там участник, который я не очень бы хотел, чтобы победил. Это часто встречающийся, к сожалению, практика, когда результат не очень устраивает заказчика. Так получилось. И, соответственно, заказчик хочет иметь усмотрение, он хочет иметь некую, если хотите, свободу действий, да, свободу движения. Он хочет иметь возможность отказаться от проведения процедур, он хочет иметь возможность отойти от неких моментов, которые он прописал в документации, создать себе свободу усмотрения. И, это часть он этого хочет сделать. Но с другой стороны, он не хочет уж так явно закупку Уж так явно не хочет э, нарушать эту вот гармонию. Да? Он не хочет бросать вызов и контролирующим органам, и всем остальным, что он гигантское количество закупок делает у единственного поставщика. Это там то еще способ. Поэтому, что делает такой заказчик? Он формально проводит процедуру, ваш интернет называет, имеющий, то есть эта процедура имеет все признаки конкурентные. А как это написано в положении, да, в том числе? Это и объявление, это и заявки принимаются, это и описание, ну, близкое к конкурентному. Но вот в положении закупки и, соответственно, в документации данная закупка называется не конкурентной. Ну вот, вот описание, вот, вот, вот все сделано так, что эта закупка выглядит как конкурентная. Она вот квази-конкурентная, квази-неконкурентная. Понятное дело, что если закупка названа, неважно как, но она по сути своей является конкурентной. Надо, как у Патима Пруткова, если там на клетке с гибимотом написано ⁇ Жираф ⁇ не верь глазам своим». Здесь то же самое. Если процедура по сути является конкурентной, но названа она для свободы действий со стороны заказчика не конкурентный, то и отношение к ней конкурент. в том числе со стороны контролирующих органов, в том числе со стороны судов, которые смотрят не в название, да, не в прилагательное, которое там, мы с вами написали, что это неконкурентная процедура, а оценивают ее суть, ее содержание с точки зрения нормативного регулирования в нашем положения закупки, с точки зрения характера поведения, с точки зрения иных каких-то аспектов. И, в принципе, если суд или контролирующий орган констатирует факт того, что эта закупка является, по сути, конкурентной, базана, еще, повторюсь, для свободы действий неконкурентной. Ну, почему? Вот, например, заказчик что-то не соблюдет. А участник бежит обжаловать, а заказчик говорит: Извини, дорогой участник, а это не конкурентная закупка. Я не обязан был этого делать. Эти я не обязан, вот там соблюдать эти требования, я обязан, вот эти требования соблюдать, пожалуйста, это не конкурентная закупка, я свободен в этой части. Более того, есть еще такая, такая дискуссия, вот смотрите, есть закон о защите конкуренции. Есть статья 17, которая называется антимонопольное требование торгам, запросам котировок цены на товары, запросам предложения. Там вот есть часть 1 статьи 17, которая описывает... Те действия, которые заказчик, организатор процедур, не может совершать, потому что они априори нарушают конкуренцию. Сговор участника с заказчиком не очень правильный там, там, нарушение порядка определения победителя, предоставление преимуществ, в том числе путем доступа к информации отдельным участникам, и, наконец, участие в процедуре заказчика и его работника. Совершенно небольшой перечень требований, причем он открытый, что позволяет контролирующим органам в рамках закупок в 223-м закону выделять иные нарушения, не поименованые в части 1 статьи 17. Но вот часть 5 статьи 17 содержит такую замечательную оговорку о том, что эти вот антимонопольные требования, которые прописаны в части 1 статьи 17, они распространяются на закупки, осуществляемые по 223 закону. Такая формулировка именно такая. Закупки, осуществляемые по 223 закону. Понимаете, да? То есть нет слова на конкурентные закупки. Вот этого оговорки 235 23 закон, закон не содержит в части 5 статьи 17. Что данные вот эти требования распространяются только на неконкурентные закупки. получается, что наши... Наши а, вот эти требования а, о защите конкуренции, антимонопольные ограничения должны применяться на, на проведении неконкурентных закупок тоже, что ли? Это дискуссионный, очень интересный вопрос, можно обсудить, если хотите. Но смысл в том, что, вот, например, для того, чтобы не быть обвинен в нарушении вот этих требований, чтобы клас не имел возможности копаться, извините за терминологию, к действиям заказчика, это неконкурентная процедура. Пожалуйста, я... Вот, вот я это все сделал, да, но это не потому, что я обязан жестко, потому, что это конкурентность, потому что это моя добрая воля. Что это особенности приведения данной неконкурентной закупки. Вот соответственно, в дальнейшем, поскольку это неконкурентная процедура, то и. А возможности для ее обжалования существенно меньше. Ну и в целом возможности для различного рода лавирований и выходов из этого ограничений для конкурентных процедур становятся, на самом деле больше этих вариантов. А для этого заказчик может назвать типичную конкурентную процедуру неконкурентным. Как не относиться? Вот контролирующие органы, исходя из имеющейся практики, а суды, в том числе, они, как я уже сказал, исходят не из названия процедуры, не из формального отнесения заказчикам конкретной процедуры, например, к конкурентам или неконкурентам. Фасы и суды оценивают суть данных процедур и классифицируют их, либо это реальная неконкурентная процедура со всеми вытекающими последствиями, возможностями для заказчика и так далее. И так далее. Либо как вариант это конкурентная процедура, проводимость нарушений. Если контролирующий орган суд сочтет, что данная потребка, несмотря на то, что формально мы ее называем неконкурентной, но она будет переквалифицирована в конкурентную проводимое с нарушением, то, соответственно, меры, которые заказчик в данном случае, он Меры, которые это будут именно меры к процедуре, которая является конкретной. Так, какие-то вопросы там возникли. Так, договор заключен на конкретную сумму. По факту сумма получается больше и меньше. Как правильности изменения в реестр, так как при размещении исполнения сумма будет отличаться от первоначальной. Ну, если сумма, да, доп. до соглашения, ну, как вариант. Можно, если сумма будет меньше, то ничего страшного в этом нет. У вас же, скорее всего, фактическое исполнение будет показано. Фактическое исполнение может быть меньше, чем э, исполнение, которое предусмотрено в, контракте, поэтому, в договоре. Поэтому вопросов не возникает. Если больше, то да, доп. соглашения увеличивайте сумму, э, нежели та, которая предусмотрена. Можно ли в положении, да, про единственное посещение тоже мы с вами Это, скажем несколько слов. Приходите, дойдем мы с вами до единственного поставщика, но в данном случае так. В описании предмета конкурентной закупки DSE 23 ФЗ можно ли указывать фирменное оригинальное название? Фирменное оригинальное название чипов. У нас единственным средством модернизации, которое может быть указано, это товарный знак. Товарный знак может быть указан при описании объекта закупки с обязательным сопровождением словами или кривой. В случае, когда возможно указание на товарный знак без сопровождения словами эквивалент, прописано в части 6.1 статьи, статьи 3. Давайте посмотрим. Это если с несовместимость товара, который мы закупаем с другими товарными знаками, товара, которые нами уже используются, закупки запчастей, закупки товара для исполнения контракта по муниципального, товары, закупки с указанием конкретных средств индивидуализации, в случае, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц с иными юридическими лицами. Ну, то есть, иными словами, данная ситуация возможна, но это... Э, э, э, вот, а при непроведении неконкурентной процедуры, пожалуйста, то есть вот это вот ограничение на обязательность добавления слов или юридические это пожалуйста, пишите. Но, опять же, еще раз повторюсь, только применительно к неконкурентной процедуре. Так, так вот что касается. Так вот подводим итог, да, легкий. Так вот, как я уже сказал, заменять неконкурентные процедуры конкурентную не стоит. Ну, смотрите на то, как ваша процедура реально проводится. Если она проводится по правилам конкурентности, то лучше ее проводить именно так. Если нет, то нет. Дальше. Что касается неконкурентных процедур. А да, если мы с вами ну, абстрагируемся от э, единственного поставщика и скажем, что помимо единственного поставщика существуют какие-то другие процедуралы, скажем так, да, процедуры. То есть э, способы, которые предполагают некий процесс, дарительный процесс отбора того контрагента, с которым мы заключим договор. У нас ну, вот. можно несколько этих способов или вариантов э, вычленить. Ну, вот первый, например, да, закупка по оферте. Продавца. Знаешь, вот некоторые, кстати, некоторые из этих способов, да, некоторые из этих процедур, они э, некоторых заказчиков выделяются в качестве самостоятельных способов. У кого-то они выделяются как варианты закупок у единственного поставщика. Слушайте, это вообще никакого значения не Пожалуйста, как хотите. Ну вот, пожалуйста. то есть Первый вариант это закупка по предложению продавца. То есть продавец уже делает э, предложение. Э, так по стране происхождения до да пока пока ну, этот процесс идет то есть хотят внести изменения таким образом что страна происхождения должна быть указана во всех случаях сейчас сейчас не во всех а, так вот а, закупки по аффекте продавца то есть именно продавец первым выходит делать решение а, ну например это может происходить в рамках так называемого понятия электронный магазин, но сейчас очень популярно среди закупщиков, когда вот появляются некие предложения, которые выкладываются в этом электронном магазине, соответственно, мы по руководству какой то процедурой, предусмотренной нашим положением о закупке, мы выбираем ну, участников, которые сделают там, например, наименьшую цену. Называемые... Или, торги или торги так называемые торги, которые организованы самим одним Торги на продаже имущества. Пожалуйста. Судебные выставки выкладывают имущество должников на торгах. Пожалуйста. А на каких-то площадках выкладывают продажу товаров. Это... В данном конкретном случае речь идет о как раз-таки процедуре. Мы с вами определяем условия, мы с вами определяем победителя, ну, в данном случае он сам определяется. Но в любом случае это некая процесса, процесс, процедура некая. Это не конкурентная закупка. В данном случае, разумеется, ее формализация предварительная в документации, она ну, не совсем возможна, потому что иногда, допустим, да, торгов, организованных продавцами. там сказать, самим да, установить условия, Выбор практически невозможен, потому что продавец сам, говорит условиями, мы на них соглашаемся или не соглашаемся, тогда не заключаем договоры. Поэтому в данном случае мы, ну, по сути, не особо чем могут может быть, писать документации. И в этом случае мы, ну, может, быть, может быть, ограничимся каким-то образом. То же самое касается ситуации с электронными магазинами. Опять же, ну, чаще всего электронные нет, нет такой обязанности внутри. Право есть, обязанности нет. Так вот, если мы участвуем, например, в закупках в электронном магазине, опять же, там продавец выкладывает все это на определенных условиях. Пожалуйста. И причем под электронными магазинами мы понимаем все вот эти самые так называемые маркетплейсы. Uh -huh. да, это и Сбербанк, и сейчас, Яндекс.Маркет, еще кто-то. Uh, uh, тот же самый Балдберис, Азон, ну, как вариант, еще какие-то электронные магазины. Amazon, например. Uh, вот, на Амазоне тоже можно вам с вами покупать то товары, работают. Алиэкспрес, какой товар на ваш вкус и цвет. А, вот. Поэтому в данном случае, ну, возможности у нас с вами больше. Дальше, следующий вариант: а, Сбор оферт коммерческих предложений. Ну, в данном случае, может быть, мы с вами не устанавливаем критерии определения победителей. Может быть, мы с вами не устанавливаем каких-то формальных критериев. А, мы просто собираем предложения. Либо сами собираем, бродя по интернету, либо, допустим, мы собираем формально, объявляя возможность участников, сделать нам предложение. Без каких-либо обязательств, без каких-либо формальных требований к этим документам. Вот, собственно, что мы могут сделать. Допустим, например, если мы сами ну, не особо можем сформулировать, или нам ну, лениво формулировать требования к закупаемым товарам, работаемым человеком. Пожалуйста. Вот. Ну, например, мне рассказали о таком, таком замечательном способе. Чуть позже, по мы обязательно об этом расскажем что вы ничего не пропустили из этой части. А, так вот, что касается э, этих вот, э, сбора, так, на нем мы с вами остановили сбор оферт э, коммерческих предложений. я вот, рассказали о замечательном способе. Не знаю почему, но заказчик, не знаю, сейчас они его применяют или нет, заказчик его назвал конкурентный просмотр цены. На самом деле мы объясним, что эта на самом деле не конкурентная, но вот я назвал конкурентный просмотр цен. никаких иллюзий не было. Да? Так вот, суть этого конкурентного просмотра цен заключалась в том, что комиссия заказчика в какой-то момент времени собиралась вокруг стола с компьютером, садилась за компьютер. Причем процесса, который называется гугление, да, Google. Ксения, неважно. Документация это называлась кабриком ну, так вот это процесс называется. Путем поиска в Google, путем поиска в Яндексе они находили предложения, которые, собственно, не менее пяти, допустим, да, которые, собственно, соответствовали их неким легким критериям, ну, по крайней мере, по предмету, по крайней мере, по существеннейшим условиям. Uh, да. И они вот -вот сидели, совещались и определяли победителя. каких формальных порядков процедур не было. Процедуров не было, Определения победителя, их-то жестко закрепленных критериев, значимости и так далее, тоже не было. Он просто сидят люди и обсуждают. Давайте вот это куплю. Это которая мне больше нравится, тут больше, а тут вот шняжечек больше, а тут вот больше. А зачем нам шняжечек? Вот это обвинение приводило к тому, что выбирали конкретного поставщика, и, соответственно, нет. он подключался договором. Ну, плохая процедура, причем, заметьте, она классически неконкурентная. Потому что в данном случае никто из этих участников да, нашей с вами закупки знать не знал и ведать не ведал, что, оказывается, он участвует в закупке. Он знать не знал, ведать не ведал, что э, он уже определен победителем, без да, меня меня женили, по сути. Он уже определен победителем, и скоро а заказчик направит этому участнику заключить, предложение заключить договор. То есть в данном случае участник пассивно участвует в закупке и никоим образом не изъявляет там какое-то воле желание. Еще что -то. То есть тут ничего подобного со стороны участника не происходит. Классический сбор оферт. Ну, вот опять же путем изучения рынка. Либо, например, направляются некие предложения формально, но в любом случае такая процедура не особо формализована. Разумеется, закуп пубинственного поставщика такая классически неконкурентная. Тут в гадалки не ходи, что это неконкурентное. Ну, как бы, к ней мы еще вернемся. А что касается закупки ранее отобранного пула квалифицированных поставщиков. Такая интересная процедура у нас с вами есть. И, да, и возникает вопрос о ее сути. То есть, в чем суть вот этой процедуры? Это означает, что, например, там заказчик проводит э, эту серию однотипных забот. Ну, как разных филиалов, или там для разных... Неважно, вот, вот серия однотипных заказов. И допустим, в начале года такой заказчик проводит предварительную квалифицированную процедуру квалификационного отбора, где без обязательства заключить договор по редактору этого отбора заказчику заявки и так удобные сравнения определяются по, ну, вот, я, там, с 5 или 10 или 7 сколько заказчик скажет наиболее квалифицированных с его точки зрения с учетом установленных критериев наиболее квалифицированных поставщиков. В дальнейшем когда уже речь идет о восстановлении потребности, в дальнейшем, когда уже речь приближается к заключению договора, заказчик проводит закупку, но не среди всех, а именно вот среди предварительно отобранных на предыдущем этапе участников. И только ему он предложи, предлагает заключить договор. Формально это не закрытая процедура, потому что оснований для проведения закрытых процедур в данном случае нет. У нас закон о контр... содержит закрытый перечень оснований для проведения закрытых процедур. В данном случае, разумеется, это не закрытая процедура, классическая открытая процедура. Но она конкурентная или нет? В данном случае мы можем говорить о том, что эта процедура конкурентная или же нет? Ну, разные точки зрения существуют, разумеется, на этот вопрос. Является ли такая процедура конкурентной? Некоторые мои коллеги, с которыми обсуждаем, они говорят, что это не конкурентная. Ну, потому что мы же не допускаем к участию всех, кого он не хочет. Мы же не даем им возможность, кто хочет участвовать в нашей закрытии, сделать предложение. Мы вот выбрали элиту, и среди этой элиты проводим. Был бы классический вариант, что закрытая процедура, но вот, поскольку она не закрытая, мы же не можем ее назвать закрытой, как для того, чтобы провести закрытую процедуру. Поэтому тут вот вопрос такой возникает. А другие говорят, я в том числе считаю, что это наоборот конкурентная процедура, потому что ее, вот этот вот убор, да, нельзя, э, нельзя рассматривать в отрыве от того предквалификационного отбора, который был нами объявлен в начале года которым, благодаря которым был отобран этот пул квалифицированных поставщиков, и, э, среди которых мы проводим нашу закупку. Да? Потому что вот в этом отборе квалификационном или квалифицированном, или предквалификационном, как хотите вы не за эти расположения, может быть предусмотрено. Но смысл в том, что в этом же отборе может понимать участие кто угодно. То есть вот как раз-таки в рамках этого отбора мы никоим образом, вообще никак, никого не ограничиваем. Пожалуйста, хочешь участвовать? И хочешь не участвовать? Хочешь делать такое предложение? Хочешь там, такое предложение? Хочешь от квалификации и так далее? То есть в рамках самого первоначального этапа предквалификационного отбора ограничений на участие вообще нет. Они появляются вторично. Они появляются вторично, когда уже речь наша с вами зашла о проведении конкретной закупки с заключением конкретного договора. Вот. А тут, пожалуйста, тут, на, на мой взгляд, это как раз-таки конкурентно. Не, не должно быть в этой части вопроса. Если еще раз повторюсь, мы допускаем к участию в нашем предкорициональном отборе всех, кто только не захочет. Ну и закупка путем заключения рамочных договоров тоже такая, надо больше закупку местного поставщика. Вот, ладно, за поговорим. Когда заказчик не обязан размещать годовой отчет о закупке товаров, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну, когда у него нет обязанности осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Понимаю, что в соответствии с постановлением 17.52 эта обязанность имеется не у всех заказчиков, только у тех, у которых отвечает определенным требованиям в этом постановлении. Если вы не соответствуете этим требованиям, то вы не обязаны осуществлять закупки РСМП-шников, у субъектов малого и среднего предпринимается, а значит, отчет тоже размещать вы не А если хотя бы у вас появляется вот эта необходимость, то вы обязаны размещать этот отчет, и его неразмещение влечет за собой необходимость с 1 февраля по 31 декабря года, следующего закона осуществления закупок. И менять 44-й вот закон, соответственно, рамках, в рамках ваших закупок. Итак, что касается. Да. Ну, что, касается, что касается неконкурентных способов, то, конечно, из них является вот смотрите, опять же, когда мы с вами говорили о регламентации наших способов в положении, у всех нет видео. Ну, значит, хорошо. Так вот, когда мы с вами говорили о закупках, о способах, когда мы с вами говорили, что положение закупки должно предусматривать неконкурентные конкурентные способы, Положение положении закупки должны быть прописаны условия и порядок проведения, условия выбора и порядок проведения каждого из этих способов. Иными словами, когда мы, ну, формируем условно положение закупки, то там у нас должны быть прописаны условия выбора каждого неконкурентного способа. Соответственно, когда речь идет о неконкурентных способах, опять же мы с вами только что об этом сказали, что сам по себе 223 закон никоим образом не регламентирует вопросы регламентации нами условий выбора способа. Пожалуйста, никаких вообще ограничений. Ну, от слова совсем. Никаких. То есть нет случаев, когда запрещено, нет случаев, когда разрешено, нет еще каких-то вещей. Единственное, что есть, это вот эти наши принципы. Четыре принципа а, выбора способа. Или четыре принципа осуществления закупок. Ну и в том числе выбора способа. Это информационная открытость, запрет на, конкурен... на ограничение конкуренции и так далее. А, так вот а, отсюда следует, что формально, ну, если абстрагироваться к принципам, то лишь к нет такое. Достаточно размытое расплывчатое содержание. По сути своей мы можем предусмотреть все, что угодно в качестве основания для выбора способа неконкурентного. Мы можем, ну, что хотите написать, фактически. И таким образом получить возможность осуществления закупки неконкурентным способом во всех случаях. Это касается классического неконкурентного способа закупки единственного поставщика. По сути, вот статья 3.6, да, 223 закона содержится все одно обязанность, все одно ограничение, которое у нас э, должно нами выполняться при регламентации закупок единственного поставщика. Все, больше ничего нет. Закуп, положение закупки должно содержать в получить перечень случаев закупок единственного поставщика. Все. знаете, больше законодатель нам с вами ничего не говорит про закупки единственного поставщика. И больше ничего нам с вами не обязывает, не ограничивает, не создает каких-то э, моментов. Поэтому, что хотим, то и прописываем по сути своей. нам 223 закон. Пускай это возможно. А, ну, с какого-то момента времени существования 223-го закона постоянно стали раздаваться. В основном, предложение включить 223-й закон, исчерпывающий перечень оснований закупки единственного поставщика. Видимо, то ли это единственный перечень или закрытый перечень согласовывается, то ли еще какая-то работа идет, то ли... Составить его в принципе невозможно. Его специфик заказчиков, специфик закупок, специфик потребностей и так далее. Но вот пока, пока наш законодатель ограничивается переходом в положение закупок. Там должно быть. Опять же, хорошо, без проблем. Закрытый, так закрытый. Счет получить, так исчерпывающий, Но что туда конкретно включить? Что мы можем туда включить? Это, да, по сути, все. По сути, все наши закупки мы можем Делать. так, что они будут общаться с Пожалуйста. Наша фактически возможность. Но опять же, опять же, опять же, вот эта вот наша возможность, которая дана нам 223 этим законом, она оценивается на соответствие принципу. Опять же, вот эта вот недопустимость ограничения участия, необходимость обеспечения. Конкуренции при осуществлении закупки приводят к тому, что... Вот эта вся ситуация с единственным поставщиком, она трактуется, она толкуется и формулируется вот те ограничения, которыми заказчик должен руководствоваться при осуществлении регламентации закупок единственного поставщика. Вот здесь у нас с вами совершенно чудный обзор практики применения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. Это обзор практики Верховного суда, это разъяснение для нижестоящих судов. И а, среди этих разъяснений есть пункт 9, согласно которому для целей экономической эффективности закупка товаров работы судного поставщика целесообразна только в определенных случаях. В этих случаях Верховный суд сформулировал три: первый случай, если речь идет о а, низкоконкурентных рынках, закупка на низкоконкурентном рынке или если речь идет о нецелесообразности проведения конкурентных процедур по объективным причинам. Причем это написано по объективным, не просто нецелесообразным, но речь идет именно об объективных причинах. И, наконец, третий случай. Он формальный, он тут не вызывает ни у кого никаких сомнений. Если закупка признается, если конкурентная процедура, которую мы ранее провели, признается несостоявшейся. Мы же конкурс или, там, педзакон, или там, запрос катеробот и он признан несостоявшимся. И вот на основании этого мы с вами переходим к закупку единственного поставщика. Это три классических случая, три, в рамках которых Верховный суд допускает, допускает определение или регламентацию случаев закупок единственного поставщика. Это что может быть? Может быть закупки... В целом неконкурентным способом перечень или перечень оснований для закупки неконкурентными способами, он шире, чем вот это вот ограничение. Можно еще какие-то вещи придумать или критерии, допустим. Ну, например, эм, ну, если какие-то ценовые пороги и так далее проявляются на основе. Но по общему правилу при регламентации оснований для проведения конкурентных процедур мы сами должны руководствоваться вот этими самыми тремя основаниями. Все наши основания, которые мы предусматриваем в нашем положении, должны относиться к одному из этих трех случаев: либо речь идет о нецелесообразности, причем объективной нецелесообразности проведения конкурентных процедур, либо речь идет о неписка конкурентных рынках, либо речь идет о, а, о закупках. По результатам несостоявшихся конкурентных процедур. А вот что касается классических случаев, когда, собственно, у нас появляется возможность читать закупки дневного поставщика, вот. можно придумывать, пожалуйста, можно придумывать, но если у нас уже все сделано за нас, то можно и не придумать. Здесь у нас с вами замечательная часть 1 статьи 93 закона 44 ФЗ контрактной системный сервис закупок товаров, работ а, для обеспечения государственных муниципальных нужд». Этот закон регламентирует закупки обеспечения государственных муниципальных нужд с соответствующими заказчиками, органами власти, подведомственными казёнными учреждениями и бюджетными учреждениями в части средств, осуществляемых, закупок, осуществляемых за счет средств бюджета. И Подходы 44-го закона, это ну, старший брат, по сути, 23-го. А, так вот, подходы там, они, ну, собственно, законодательно установлены. Вот, например, принципы, по сути, те же, даже гораздо стоят. Поэтому, если мы с вами откроем 44 закон, а, например, часть 1 статьи 93 то там точно так же часть, статья 93 предусматривает закупку единственного поставщика и э, вот часть первой статьи 93 перечисляет более 50, что ли, 5, 4, неважно, оснований для осуществления закупок у единственного поставщика. Понятно, что подавляющее большинство из них, они нам с вами не интересны. Усматривать их в положении совершенно не нужно. Ну, например, там обеспечение, э, обеспечение, организационное обеспечение визитов глав иностранных государств иностранных делегаций. Много к вам иностранных государств приезжали, ноль, ни разу, я думаю. Смысл это прописывать? Это вот специфика своя. Или там обеспечение там, там судей, там Совет Федерации тоже не обеспечены. Или там, допустим, покупки такими библиотеками или центральными. Хотя в библиотеке почему-то бюджетное ощущение, почему нет. Но не суть ваша. То есть перечень, он с вами есть. Он там, дан, он определен, кстати, законом. А раз он определен знакомым, значит он априори законный. Есть, он априори нормальный, значит, он априори допустимый. Ну, если сам законодатель этот перечень нам сами сформулировал. Значит, мы вполне его можем переносить, наше с вами положение, ну, с учетом того, что, например, там некоторые закупки совершенно для нас не актуальные науки. Ну, абсолютно не актуальные, абсолютно неинтересные, там для нас никаких возможностей нет. Вот. Но если брать основные да, не моменты, то можно выделить несколько таких ключевых оснований для закупок у единственного поставщика. Это условия. еще раз повторюсь, безусловное. Закупки, да, это ну, как бы случаи, когда что-то единственный поставщик, сомнений никаких не возникает. Например, случай, если закупка осуществляется в сфере естественных монополий, очевидно. Закон 147 ФЗ о естественных монополиях. Стать, статья 4 перечисляет нам эти естественные монополии. Там среди классических естественных монополий для нас это услуги общедоступной электросвязи, общедоступной почтовой связи. Электросвязь это стационарный телефон, пожалуйста, заключайте. Договор, договоры по этому пункту на стационарную телефонную связь, на почтовую связь, причем именно почтовую. Есть у нас очень схожие, очень похожие услуги. Это услуги по доставке, курьерские услуги. Когда вы отдаете корреспонденцию некой организации, она доставляет ее адресату. Но то же самое делает Почта России, вы приходите на почту, оставляете там, посылку, роль важно что, и она доставляется вашему адресату. Здесь то же самое, вы, или, там, курьер вам приходит, забирает и вы ему придосите, то же самое он доставляет. Только в одном случае это услуги доступной почтовой связи, пожалуйста, единственного поставщика без ограничений. Или же, допустим, курьеры тогда можно проводить конкурентную. Кстати, вот на самом деле у некоторых заказчиков, особенно если у них очень крупный, очень большой сход да, исходящих документов, большой перечень, они отправляют постоянно работать с этим. Они обычно не заморачиваются, точнее заморачиваются, извините, они наоборот заморачиваются. Они заключают, они проводят конкурентную процедуру, наказание услуг по доставке. Опять же, им абсолютно неважно, как это называется. Почтовая связь, курьерская, доставочная, неважно. Самое главное, что э, их корреспонденция доставляется адрес. Больше их не считает. Да, Их может принимать участие, в том числе Почта России, ждать, если будет заключен договор, разумеется, по ценам дешевше, чем э, дешевле. Да, чем у нее, если бы мы заключили с ней договор? Ну, плюс конкуренты, пожалуйста, городские курьерские службы, и чели подобные пони а, а что касается естественных монополистов по электроэнергии? Ну, а что касается естественных монополистов по услугам общедоступной электросвязи. Ну, сюда не входит, разумеется, интернет, сюда не входит, разумеется, мобильная связь, только стационарный телефон. Закупки коммуналки. Ну, классика жанра, тоже не возникает. Единственный э, у нас водоканал, единственная компания, которая поставляет э, электро... э, воду, тепло, тут ну, даже обсуждать это не стоит, пожалуйста. А вот по поводу электроэнергии. да, Коллеги говорят о том, что э, распространяется, но я считаю, что это распространяется. Просто тонкость формулировок, скажем. Поэтому в данном случае электроэнергию тоже рекомендую покупать по 223-м. Тем более еще раз что здесь речь не идет о конкурентах. Речь идет о закупке единственного поставщика. Поэтому максимум, что от вас требуется, это спланировать такую закупку и разместить договор, сведения о его так Далее, в реестре договора. Все. Это не такое уж и большое бремя, чтобы говорить о том, что оно тяжким, так, тяжко ложится на наши плечи. Это, ну, ни о чем. Вот, поэтому рекомендую, рекомендую все же заключать, тем более, что мне представляется это более правильно. Закупки малого объема, такие самые распространенные случаи, когда заказчик не ограничивает себя каким-то случаем, каким предметом, какими-то товарами, работами, каким-то случаями, да, ограничивает себя лишь ценой. Самой часто встречающейся ошибкой, сейчас они, конечно, встречаются гораздо реже, но... Явно свидетельствует о злоупотреблении заказчика при формировании положения закупки, если, разумеется, положение закупки формировал сам заказчик. Если положение закупки не содержит ограничений на э, осуществление закупок малого объема. Никаких. Ну, то есть имеется в виду, есть некая пороговая цена, э, и нет общего гречей. Я могу покупать условно до какого-то значения товаров, работ, услуг. Причем суммарно, сколько я этих товаров, работ, услуг закуплю за год поэтому этому основанию, никакого значения. На самом деле это вот как раз-таки будет свидетельствовать о составлении положения с нарушением. И это будет означать вопросы контролирующих органов. Разумеется, то есть в данном случае... Положение закупки должно содержать, а, порог цены, причем тоже не такой уж и значительный. Что, я видел, 10 миллионов заказчики ставили в своих положениях, и там, 5 миллионов. Ну, максимум, это вот, вот совсем максимум да, на данном уровне, это минимум, оптимально 600 тысяч. Опять же, с учетом аналогичных положений 44-го Там 600 тысяч, 600 тысяч. Ну, ну, хорошо, если уж, допустим, но не больше миллиона, это я. Вот, вот совсем нет. Потому что если вы превысите миллион, то ну, не очень долго бы здорово. Поэтому, а вот да, параллели, параллели которые мы проводим, пожалуйста, вот с 44 там, там цифры и цифры. А Общий объем тоже должен быть нам указан. Но тут, допустим, он может быть побольше, 10% объема закупок нашего или 20%, но в любом случае некоторое заключение должно стоять. Оно тоже должно быть незначительной. Не считаем, что мы все 100%, это 70%. Поэтому основание. А все равно ограничение, какое-то мы ставим, ну, оно тоже не должно быть значительное. 20%. Вот я предлагаю оптимальное 20%. Ни нашим, ни ваше. В 44-м законе в одном пункте стоит 10%, в другом случае в пункте стоит 50%. Ну, предлагаю 20%. Плюс ко всему, может быть, ставите абсолютное значение ограничения, не более там, 10 миллионов, более 20 миллионов, более 30 миллионов, тоже значение. Конкретное значение здесь будет зависеть от вашего объема закупок, но а тоже не должно быть значительным. Понимаете, если мы будем очень много себе давать возможности закупать у единственного поставщика малого объема, то это не будет э, корректно с этой точки зрения. Экстренные закупки, следующий пункт, экстренные срочные. Ну, так называемые закупки, закупки применения конкурентных процедур не целесообразно, по объективным причинам, заметьте, закупки исключительно капитацией госорганов, закупки при признании конкурентных процедур несостоявшимся, причем вот что касается несостоявшихся конкурентных процедур. В общем, правилу, которое принимается большинством специалистов в сфере закупок. Процедура признается несостоявшейся, если в ней принял участие менее двух участников. А менее двух это сколько? Один или нуль? Если никто не пришел, то процедура тоже признается несостоявшейся с теми вытекающими оттуда Некоторые составители положения закупки начинают дурствовать. И они говорят о том, что гражданский кодекс говорит о том, что аукцион-конкурс, ну, конкурентная процедура, признается несостоявшейся, только если не принял участие один участник. А иные случаи признания процедуры несостоявшейся, они должны предусматриваться федеральными органами. Вот если никто не принял участие в конкурсе в аукционе, где написано в законе, что эта процедура является несостоявшейся? Где? Где? Знаете, нигде. Поэтому в этом случае не в данном. Давайте процедуру не состоять. Поэтому если кто никто не принял участие, то это процедура без результата. Или не приведшая к какому-то результату. Коллеги, я считаю, что это такое умственное упражнение для, может быть, тех, кто хочет. Но какого-то свежательного наполнения это умствование нет. Поэтому под не содержа несостоявшимися конкурентными процедурами понимаем процедуры, где один участник или нет никого. Вот, вот так вот. А да, мы не идем на поводу этого буквального бессмысленного своей бессмысленности прочтения. Требовало гражданского процесса. Закупки топ-работу уже заключенному договору. но это классика, Если там, допустим, надо совместимость не обеспечить но это закупка в условиях объективно низкоконкурентного рынка. Ну, можно придумать еще ряд оснований, э, такие специфические основания, например, там, закупки каких-то специфических работ, которые по представлению самого заказчика лучше всего закупать неконкурентным способом. Но э, вот это вот классика, это вот самые классические случаи, самые классические, самые классические. Давайте скажем о том, что... В ряде случаев при осуществлении закупок у единственного поставщика возникает интересный вопрос, связанный с обоснованием возможности такой закупки. Ну, например, вот у нас есть закупки так называемые чрезвычайные экстренные срочные, то есть закупки, связанные с тем, что конкурентные процедуры проводить нецелесообразно, потому что они требуются времени, у нас все горит. И в этом случае мы проводим Закупку детственного поставщика, ну или неконкурентную закупку, не суть важно. Возникает вопрос: а как это обосновать, как это показать? Потому что, э, ну, конечно, нет такого нет такой этапа плановых проверок у нас. Не предусмотрено фаз, по крайней мере, планово не проверяет. Но прокуратура проверяет. Почему нет? Прокуратура может предъяснить, что, что это вот. Они надо так делать. А на каком основании вы провели? Почему вы считаете, что в данном случае речь идет о целесообразности проведения конкурента? И мы это сами должны показать и обосновать. Каким образом это можно сделать? Ну, э, э, как вариант, э, опять же, 1 93, проводим аналогию с этим. Законом 44 ФЗ, Я проводим аналогию. Там есть, речь идет именно о закупках следствий аварии, необходимости входа вмешательства, необходимости какого-то быстрого реагирования. Но мы с вами должны понимать, что необходимость, вот эта, которая возникла, она возникла объективно. Она возникла вне э, зоны влияния заказчика, то есть не потому, что заказчик ее создал сам свои действия, без действия, потому что она возникла без его воли и желаний. Я с вами это показываю. Просто аварией происходит не под. Авария она должна произойти не потому, что сам заказчик надлежащим образом исполнял свои обязанности, те или иные, тем самым способствовал ее возникновению, а потому, что так, так получилось, диктировал. Крыша, крыша прохудилась. В здании не потому, что заказчик там 25 лет не делал текущего хотя бы ремонта а потому, что ураган прошел, там, град, с все прогрев, все. То есть, понимаете, вот оно, появляется, объективность, объективный характер. Там, условно, угроза пожара возникла не потому, что заказчик там годами не заменял электропроводку, а потому что ну, потому что пожалуйста, качественных, что-то Опять же, по вне зоны действия заказчика. Его Поэтому в данном случае заказчик должен действовать добросовестно. Он должен действовать нормально, скажем так. Если он начинает способствовать возникновению вот этой необходимости своими действиями бездействием бездействиями, то понятно, что к нему возникает вопрос. И поэтому здесь, в данном случае, заказчик должен обосновать а. наличие этого обстоятельства, и б. то, что это обстоятельство не, повлекло, не, пов... не было вызвано под действием и бездействием. А теперь возникает вопрос. Ну, смотрите, у нас как доказать? Но чаще всего это и не нужно доказывать, чаще всего это и так известно. Чаще всего в новостях на Первом канале мы об этом узнаем Поэтому тут говорить о обстоятельствах непреодолимой силы как доказательства не стоит. Там, по поводу, нужно, кстати, доказать, что это, может быть, может быть стоит здесь доказать, что это обстоятельство, но не просто обстоятельство абстрактное, в вакууме, оно действительно влияет на нашу жизнедеятельность. Вот, например, меня очень часто спрашивают на лекциях, вот э, ковид внешний – это, это обстоятельство непреодолимой силы? Я говорю, нет, нет, не непосредственной преодолимой силы. Ну, вот как же, Я говорю, так же. А меры, которые принимает правительство, это обстоятельств непредолимой силы? Вы нет, тоже что не обстоятельств Но как же, я говорю, но обстоятельства непреодолимой силы это всегда обстоятельства в конкретной ситуации. Нет, не существует абсолютного обстоятельства на силы, существует абсолютного необстоятельства непреодолимой силы. Есть признаки обстоятельства на силы. И оно является обстоятельством непреодолимой силы в конкретной ситуации. К применительно конкретно взаимоотношения сторон. Если э, данная, обстоятельства, если ну, в нашем случае подлинно какая она влияла на э, возможность нашей там нормальной какой-то жизнедеятельности, то это обстоятельство не придумывается. Если влияния нет, то это не обстоятельство. Не э, например, там ну, условно. Э, там, но ну, опять же, вот что касается, опять же, обстоятельств некродолиной силы, то оно имеет ограниченное влияние. Например, допустим, э э вот есть э такая вещь, как э вот, благодаря этой теме да, возникла необходимость покупать средства защиты, всякие там маски, всякие там дезинфекторы, дезинсекторы, тайзеры еще подобные вещи. Можно купить? Можно. Ну, вот в данном случае можно. Можно пойти на рынок, тем более, что, если мы там даже наш запрос, котировок объявят, это займет время. А эти санитайзеры с печатками, бахилами, масками, респираторами, нам что здесь сейчас. Пожалуйста, можете закупать. Но в количестве не на целый год, да, не до конца года, ну, потому что это неправильно. А на время проведения процедуры. Конкретно, вы же ее объявите, вам ждете. Маски, санитайзеры и бахилы нужно было бы не только, там, допустим, сейчас, но и, допустим, еще, еще долго они будут. Теме, к сожалению, щелчком пальца в ближайшее время не прекратится. Поэтому вам эти вещи потребуются на протяжении достаточно. Вот проведите аукцион. До этого, этого запустите на время проведения аукциона, чтобы по поставщикам для срочного реагирования. А в остальном, конкурентная процедура, в остальном, пожалуйста, конкурентная процедура и, собственно, э э и, собственно почему, нет? почему нет. То есть в данном случае вы как бы добросовестно выполняете все пожелания, требования действующего выполнения. Э э э объективно низкоконкурентный рынок. Вот тоже такое основание для закупки единственного поставщика по мнению в том числе верховного суда объективно низкоконкурентный рынок что такое объективно низкоконкурентный рынок самое главное как нам показать что наш рынок низкоконкурент ну понятно что туда входит всякая естественная монополия туда входит коммуналка а... ну а еще что как этот низкоконкурентный рынок показать вот тут вот это Коллеги меня спрашивали, по роду деятельности транспорт заказчика не уезжает за пределы города, в части города только две АЗС. Как правильно обосновать цены, либо можно подвести под низкоконкурентный рынок, выбрать одну АЗС и закупать у УИП независимо от суда. А Хороший вопрос. Хороший вопрос. Вот эта вот ситуация с двумя АЗС, это низкоконкурентная? рынок? Как вы думаете? И можно ли, допустим, на основании этого объективного, низкоконкурентного, потому что у вас две заправки всего в городе, осуществлять закупки у единственного поставщика с одной из этих заправок? Такой любопытный вопрос. чем такой острый для многих возникает, потому что, потому что ну, эта проблематика, связанная с ограниченными ресурсами у поставщиков, она всегда существует. Тут можно ли говорить о низкоконкурентном рынке. Я бы не стал, если честно, вот честно вам скажу, я бы не стал. Я бы сначала провел конкурентную процедуру, я по результатам, ну, потому, потому что потому что контролирующий орган у нас любит говорить о том, что рынок считается у нас на территории не только, допустим, муниципальных образований, деревьев все на территории всей Российской Федерации. Поэтому ничто не запрещает вашему поставщику приехать с бензовозом Specially for You, поставить и заправлять. Так что этот низкоконкурентный рынок, да, он в реальности, с точки зрения здравого смысла, конечно, низкоконкурентный. Но с точки зрения третьего закона, с точки зрения осуществления закупок, не факт. Не факт. Это а дальше. Исполнение договоров. Так, если в положении не указано никакого различения малых закупок, ни процентов, ни суммы, то что? Ну, по сути ничего. Ничего, но, конечно, в каждом конкретном случае это может быть от ничего до предписания, если хотите, прокуратуры, там, контролирующих органов, нести соответствующие изменения в положении. Я не думаю, что штрафы вам будут ждать в этой части. Но необходимость внести изменения и прописать вот этот порядок у вас будет. Исполнение договора, в договоров надо размещать каждый месяц или можно в конце года, за каждый месяц поставок. Но пока трактуется, что с момента исполнения, исполнения в полном объеме. То есть у вас исполнение будет в конце года, значит в конце года 10 минут. Хотя можете помесячно размещать, это ваше право. У нас ориентатор кафе в гостинице. Как закупать завтраки? Можно единственный поставщик? Так. Если у вас... Ну, завтрак же это не... А, ну, я думаю, что можно с учетом... С учетом ваших объяснений, да, что завтраки будут находиться в проводиться в этом кафе, удобно там вашем опять же, это должно происходить исходить из положения, это, разумеется. То есть мы всегда говорим о том, что положение, мы основываемся на вашем положении. Так вот, исходя из особенностей осуществления вами деятельности, вашем. Посетителям, вашим клиентам, они же гости, удобно спускаться в это кафе и там осуществлять получение завтрак, ну, завтрака И больше, ну, собственно, нигде. что кто-то другой будет это делать, это будет означать, что вы там в другом месте, не должно быть куда-то идти. В этом кафе не харч, такая возможность будет. Да, я думаю, что можно, но еще раз говорю, это должно быть прописано в вашем положении. Так, ну, да, ну обязательно, да. Кстати, вот у нас есть такое замечательная вещь, как обоснование закупки. Это касается в том числе закупок не Формально закон 223 ФЗ не требует никакого обоснования. Но по сути оно может быть, если там, допустим, к нам будут задавать вопросы наши контролирующие, вот. у нас будет необходимо обосновать это и цену. Почему она, например, не является завышенной да, в данном случае? Ныне uh, обоснования проведения компетентных процедур, требующих затрат времени, здесь тоже нам надо будет подумать. Я раз повторюсь, это должна быть объективная реальность, а не вызванная нашими действиями или бездействиями, необходимость проведения. Обязательно отсутствие нарушений при проведении предшествующей конкурентной процедуры. Если мы ссылаемся на то, что мы заключаем договор с поставщиком в связи с признанием нашей предыдущей конкурентной процедуры, не состоявшейся, то обязательно преемственность. Обязательно преемственность. То есть мы, э, участник соответствует требованиям, которые мы прописали. Э, там, требования к товарам, работам, услугам те же. Начальная максимальная цена договора не превышена. Условия исполнения договора не изменились. Это обязательно. Иначе нам с вами вопросы. Ну и самое главное, часто встречающиеся нарушения при закупках конкурентным способом. Это, ну, начнем мы с вами с подгонки, да, положения закупки. Ну, что это имеется в виду подгонка? Я это называю подгонка. Это означает, что у заказчика возникла необходимость провести закупку некую. И заказчик ее хочет провести неконкурентным способом, ну, в том числе закупая единственного поставщика. Он открывает свое положение и видит ограничения для закупок у единственного поставщика или ограничения для проведения неконкурентов. Понимает, что он эти ограничения не Понимает, что он этого сделать не может. И меняет положение, все делает, он меняет положение. Все очень просто. Он либо предусматривает новый пункт, 50 перечень оснований закупки у единственного поставщика, либо лимит закупок повышается с 500 тысяч, до 3 миллионов, или что-то еще придумает. И волшебным образом, Прекс, фекс, спекс. закупка попадает под оказывается Видно, что это так делается. Видно, что так делается. Дробление. Классическое нарушение дробления закупок, когда ä, заказчик вместо того, чтобы... Ну, например, там у него возникла потребность в ремонте дома. На 10. будет ремонтировать. Вместо этих 10 миллионов. он должен провести конкурентную процедуру в соответствии со своим положением. тоже же электронный он допустим, что-то еще. Вместо этого он решает схитрить. Он открывает свое положение. и Видит, что там у него порог закупок малого объема 600 тысяч. Он вместо того, чтобы заключить один договор, заключает 15 договоров, может, даже 20 на сумму меньше 600 тысяч, ну, суммарно 10 миллионов, на 500 тысяч каждый. И тем самым по каждому договору соблюдается вот этот вот лимит до 500 тысяч, который у него прописан положение. Очевидно, что в данном случае, вот это и называется дробление закупки, когда вместо закупки целостной одной, заказчик закупает все в разделе. Это явное нарушение. В том числе делается для того, чтобы ограничить участие, потому что в конкурентной процедуре участников гораздо больше, чем заступника. Это классическая ну, Признаки дробления признаки еще раз, потому что в каждом конкретном случае вот, закупка может быть признана на дробление, может быть не признана. Вот, вот пример, приведенный пример, когда мы когда место одного договора на письме, заказчик заключает 20 договоров, тысяч с одним участником, объединенные в одно время фактически не единственной, единственной целью, это явное грабление. что собственно, недопустимо. Вот. Ну и э, закупка единственного поставщика в отсутствие предусмотренного основания, проведение конкурентных нарушениями, проведение ограничения, это тоже недопустимо. Подводим итог, уважаемые коллеги. Э, не забывайте, пожалуйста, что наши неконкурентные процедуры, это нормальная Проведение нормальных, проведение обычное, оно должно соответствовать вашим интересам, в том числе с учетом экономического расхода, потому что ну, конкурентные процедуры они требуют не только затрат времени, они требуют еще организационных составляющих, затрат, трудовых, ресурсов, материальных и так далее. И, допустим, не всегда это выгодно, не всегда это, выгодно, не всегда это целесообразно, поэтому проводите неконкурентные процедуры. Но помните, что четыре принципа, которые прописаны в части 1 статьи 3-й 223 закона, должны нами соблюдаться скрупулозно, в том числе во всех аспектах нашей закупочной деятельности, при установлении неконкурентных способов, при выборе неконкурентных способов, при их реализации, с тем, чтобы к нам, со стороны контролирующих органов, в том числе, не было вопросов. Ну и плюс, чтобы мы с вами купили то, что нам нужно, Соответствующим соотношениям цены, качества и так далее. Вопросы по вебинару? Можно ли по вебинару, можно еще какие-то вопросы? Пожалуйста. Буду рад на них ответить. Если вопросов нет, уважаемые коллеги, тогда я признатель вам за участие, успехов вашей деятельности, в вашей да, ага. не бюджетные средства, которые поступают по молоко каждый месяц до 100 тысяч, вот получается, я не знаю, это оценочная категория, и, скажем так, в данном конкретном случае, э, в данном конкретном случае, ну я думаю, что лучше бы это провести конкурентный борт молока. Но есть основания, есть, есть вероятность того, что вот такая практика со стороны вашей организации, Юлия, может быть признана дроблением. Тем более, что если вы не сможете найти объективные причины, почему в данном случае не провести конкурентный вот Понимаете, по времени тоже тут возникают вопросы. Но молоко вам нужно постоянно, понимаете? Вы можете установить некий порог, например, вот, ну, условно 1 миллион 200 или миллион триста, пожалуйста. А уже в дальнейшем, исходя из э, ваших там, финансов, э, вашей потребности, там, допустим, количества детей, которым вы это молоко покупаете, количество, э, допустим, блюд, которые вы покупаете из молока, вам это, ну, пожалуйста, вы вписываетесь в этот лимит, но вы в договоре прописываете лимит. Пожалуйста, почему нет? Вот, в данном случае я, ну, есть основания, я не буду говорить о том, что это 100%, 100%, я не буду говорить о том, что это будет обязательно, но это, ну, есть основания полагать, что это может быть знало друг Ну, лека... Да, конечно, конечно. Вы закупаете лекарственные средства, вы должны сформировать план закупок лекарственных средств. Другое дело, что вы там пропишете. Но сам факт его размещения у вас должен быть... И сам факт отражения вот этих закупок лекарственных средств у вас должен быть в плане на закупку лекарственных средств. Ну и опять же, то, что вы там закупаете. А, нет, ну нет. Поймите, все заказчики, абсолютно все заказчики должны размещать два плана. Все, абсолютно все заказчики, неважно, должны размещать два плана. Обычный план закупок, и план закупки инновационного высокотехнологической продукции лекарственных средств. И вы, и мы, и все, кто угодно. Другое дело, что при соответствующих условиях у всех, у подавляющего большинства заказчиков, план закупки технологические продукции, лекарственные средства будут нулевыми, потому что мы такие закупки не осуществляем, а у вас там появятся, ну, что там все, особенности у вас появятся там закупки. Почему Если, если они подлежат отражению в плане закупок, как они будут не в обычном отражаться, а в плане закупок лекарственных средств. Технологических, инновационных товаров, работ, услуг и лекарственных средств. А так все остальные должны размещать два плана. Ну что ж, коллеги, тогда благодарю за внимание. Успехов, дачи вашей практической деятельности. У меня сейчас встреча с контролерами, побольше товаров, работ услуг С нужными вам характеристиками, в том числе по очень низким ценам. Успехов.